Физика ⁇ царица наук. Кто-то скажет, что математика, но математика она абстрактна, в то время как физика позволяет нам понять окружающий наш мир, она помогает нам изучить его. И сегодня именно физика поможет мне в изучении отжимания на одной руке. Ну и еще поможет рулеточник. Дорогие друзья, с вами Антон, команда Patriots, и очередное видео в рамках нашей рубрики «Уличная тренировка». Сегодняшнее упражнение — это отжимание на одной руке, как я уже сказал. Светит солнце, и оно будет мне немножко мешать говорить на камеру, но тем не менее. Как обычно, тренировка будет строиться по следующей схеме. Сначала я разомнусь, затем выполню разогревочные, разогревательные, разогревочные подходы в отжиманиях. И затем проверю, проверю, не исчезли успех во всех остальных упражнениях, которые я уже изучил. На данный момент это выход силой, я учу передний виз и стойка на руках. И затем приступим к изучению отжиманий на одной руке. Погнали! На голове капюшон, там где стою под дождем я, и может эта сага свою жизнь связать с азартом, курить и выдыхать, и спать в этой маленькой спальне. Серьезно, вы же не думали, что я заставлю вас смотреть всю свою разминку целиком? С учетом того, что она все равно есть на канале. Наверху есть ссылочка, так что посмотрите. И тоже разомнитесь. Разминка это ключевой момент, если мы делаем продвинутые упражнения. В особенности, вот если мы делаем стойку на руках. Обязательно нужно хорошо разминаться, чтобы не травмироваться. Ну а сейчас делаем отжимашки и разогреваемся. Что размялись с леганца, теперь пора смотреть на навыки. После 140 разминочных отжиманий, вот это вот вторая часть выхода села, когда надо выжить. О, она вообще не идет, ваш трицепсы забиты, вот ты вылетел высоко, а потом все дожать, очень тяжело. Но тем не менее вроде бы выходы ускочал, На самом деле на свежак они гораздо лучше получаются. Вот, ну показало, что это интересно, чем просто показать, что да выходы, выходы все еще с нами. Передний вес, погнали посмотрим. Ух, я на четвертом уровне сейчас, посмотрим, как долго я его держу. Так, что важно знать, когда делаешь отжимания на одной руке? Когда делаешь отжимания... Тяжесть. Почему это делать тяжело? Потому что тебе нужно отжимать вес своего тела на одной руке. Вес твоего тела — это масса, да, умноженная на ускорение свободного падения, то есть 7G. И эта масса, она распределена между двумя опорами, то есть рукой, на которой ты стоишь, опираешься, и ногами. И распределение, оно зависит от длины рычагов, то есть... Если ты посмотришь на картинку, да, у тебя есть центр тяжести именно в том месте, собственно, масса и направлена вниз, да, то есть сила тяжести направляется вниз, но поскольку там нет опоры, то она распределяется между двумя опорами. Что нужно знать? Твой вес это условно-постоянная величина, то есть в процессе тренировки он не то, чтобы сильно меняется. Так же, как и рычаги, то есть вряд ли ты сильно вырастешь в процессе изучения отжиманий на одной руке или укоротишься. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что не потеряешь никаких жизненно важных органов. Соответственно, этими вещами можно пренебречь. Что еще важно? Вспоминаем физику. Вспоминаем физику, вспоминаем математику. Когда ты стоишь вертикально, вот если ты встанешь вертикально и обопрешься рукой на стену, попробуешь пожать, тебе будет очень легко. Почему тебе так легко? Потому что угол почти равен 90 градусов. Чему равен косинус угла в 90 градусов? Он равен нулю. То есть, ты понимаешь, к чему я кланю, да? Тебе так легко именно потому, что сила тяжести, которая на тебя действует, она умножается на ноль практически, да, для вот этой вот руки опорной. И поэтому тебе так легко отжиматься от вертикальной. В то же время, когда ты находишься в горизонтальном положении, а косинус, косинус нуля, да, 180, помните, чему равен? Косинус равен единицы. Для тех, кто вдруг забыл математику. Косинус равен единицы, то есть целиком. И чем ближе ты, соответственно, к горизонтальному положению, тем меньше угол, тем больше косинус, тем больше часть силы тяжести, которая на тебя давит, на опорную руку, она действительно оказывает вес. Это теория. На практике, на практике, что нам это дает? Это дает нам большую градацию углов, между которыми ты можешь выбирать. То есть ты можешь начать с более высоких углов, отжиматься от них и постепенно, постепенно, постепенно опускать градус. Для этого тебе надо таскать с собой на площадку-транспортиру, чтобы ты мог подойти к каждому снаряду. Их на площадке очень много, да, много разных снарядов. Просто подходишь к каждому снаряду, измеряешь угол, да, то есть вот, оперся на него, так посчитал угол и постепенно уменьшаешь угол. Если, если ходить с транспортиром, высчитывать расстояние, это не твой вариант, то здесь нам приходит на помощь рулеточка как работает рулетка все очень просто поскольку ваш рост это условно постоянная величина так же как и длина рычагов и точка опоры когда вы будете опираться на одну руку этим все можно немножко пренебречь в каком плане вместо того чтобы таскать транспортир каждый раз с собой вы можете просто измерять высоту опоры на которую вы будете опираться каждый раз когда делаете отжимание на одной и постепенно эту высоту уменьшать точно так же как синус и косинус это все отношение при лежащих катетах в гипотенузе, противолежащих катетах в гипотенузе, где гипотенуза — это ваш, условно, рост, ну, вот расстояние от точки опоры, да, вашей руки, до ваших ног, до второй точки опоры. Они постоянны. Что же мы можем делать? Мы можем измерять. И для этого найдите на всей площадке примерно перекладину такой высоты, чтобы вы могли сделать 10 отжиманий на одной руке без проблем. Я, допустим, возьму вот эту перекладину. Это перекладина. Сейчас заодно замерим ее. 99 метров высотой. Очень удобная рулетка из Росэнергоатома. Привет, ребята, если смотрите. Соответственно, Сначала я сделаю 10 отжиманий на каждой руке вот на такой высоте, а потом видно будет. Да, как видите, десяточка на обе руки прошла очень легко, то есть 90 сантиметров, это не та высота, на которой мне надо тренироваться. Вот здесь, видите, есть пониже перекладинка. Сейчас ее замерим и посмотрим, какой уровень будет следующим. Чем мне нравится, чем мне нравится эта система? Тем, что у вас есть абсолютно точные цифры. Это не непонятные подводящие, которые вы можете там увидеть в каких-нибудь книжках, типа тренировочная зона, которая вообще ничего не дает и ничему они вас не учат. Здесь есть четкие цифры. Каждую неделю, каждую тренировочку уменьшаете по чуть-чуть, по чуть-чуть расстояние, и спустя время вы уже все, делаете отжимания на одно от пола. Сейчас замерим, чуть-чуть отдохнем, и второй подход. 20 сантиметров ниже, чем предыдущая опора. Соответственно, попробуем, получится ли от нее сделать 10 отжиманий. Почему я делаю 10? Рандомное абсолютно число. Просто, мне кажется, если делать 10 над каждый, то будет легче прогрессировать на следующий уровень. С тем же успехом это могло бы быть 15 или могло бы быть 5-7. Ниже вряд ли имеет смысл, потому что очень большая нагрузка на локтевые суставы, на связки, на все это. Поэтому не нужно форсировать, ребят, не нужно... Не нужно никуда спешить. Тренируемся в свое удовольствие, пробуем, и со временем у нас все получится. На примере стойки, виса. Вы все видели, все видели сами, прогресс идет. подхода есть. Двигаемся дальше по этой странной бесполезной конструкции. И еще померим, сколько, сколько здесь высота, чтобы понять, на какой высоте будет третий подход. 49. Таким образом, с помощью рулетки я определил свой текущий рабочий уровень. Это в районе 65-70 сантиметров, когда 10 повторений идут реально тяжело. То есть, даже за подход их не удается доделать. И это вот реально тот уровень, на котором сейчас надо работать, если я хочу научиться делать зажимания на одной. Не то, чтобы я очень хочу, но в рамках, в рамках этой серии надо бы их научиться делать, поэтому буду работать. Что сейчас? Вот я нашел рабочий уровень, теперь надо сделать подходов 5-10 На этом рабочем уровне, высоте 70 Стараться делать по 10 отжиманий в подходе Если получится, то добивать за несколько подходов, пока в сумме не будет от а, 50-100 В зависимости от самочувствия повторений То есть иногда ты делаешь и все идет хорошо, иногда ты где-то в середине понимаешь, что все уже С нужно восстановиться И тогда, конечно, не надо ничего форсировать, как я уже говорил Лучше прерваться и потом на следующей тренировке просто увеличить объем. А сейчас все закончится. Вот, а что меня ждут дальше еще несколько подходиков. Ну а на этом сегодняшнее видео можно считать почти законченным. Остались еще ответы на вопросы. Все, я готов. Откроем сейчас ютубчик и посмотрим, какие вопросы вы задали к предыдущему видео, чтобы я на них ответил. Вот она стойка. За пять шагов смотрим. 101 комментарий, 101 комментарий. 101 комментарий, ребят, и ни одного комментария с просьбой ответить в видео. Так что сегодня рубрика «Ответ» на вопросы будет очень-очень короткой. И поскольку самый частый вопрос был, когда появится санек когда будет новый выпуск «Патриотов», уже в это воскресенье, 3 июня, мы едем в Воронеж, соответственно, на выходе получится видео-воркаут Воронеже. Там будет и санек там будет и куча других людей, и я буду, и площадка в Воронеже будет, и матюха из Воронежа будет. Короче, будет отлично, так что не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, потому что видео выходит, как сами видите, нерегулярно, так что, чтобы быть в курсе сразу посмотреть новый видос, я надеюсь, они вам нравятся. Ставьте колокольчик, будут вам приходить уведомления. На этом все на сегодня. Следующая, следующая уличная тренировка будет посвящена драконьему флагу. Небольшой вот такой спойлер. Буду топить драконьий флаг, посмотрим, как он у меня получается. И до встречи на площадках!